всем наступила новая неделя и сейчас мы едем э, в гараж продолжать работу над нашим автобусом поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал если вам понравится Промерил только что я салон снял все внутренние габариты и сейчас пока помозговал у меня есть тот диван который стоял в этой машине он электрический раскладывается он вот бы стороны разъезжается направо и налево ну где-то получается полтора метра он такой квадратный становится полтора на полтора и он у меня стоит в машине вот так прям горизонтально то есть он двигается на нос и вперед туда ну и занимает всю плоскость так как он невысокий он примерно э... примерно в уровень подоконника становится как раз что очень удобно не знаю, так вот где примерно по уровню но идея в чем? Я, наверное, так подумал. Разверну его и поставлю к этой стенке. И он у меня будет раскладываться вдоль. Тем самым у меня останется где-то сантиметров 50 в сложном виде, где-то сантиметров 50-60, где я могу ходить, складывать что-то, какие-то вещи оставлять. Ну и просто работать сидя, наблюдая вот в это окно, которое, по идее, мне будет сюда выходить на... Какие-то улицы оживленные, либо какие-то вины красивые, я там буду сидеть на диване. Здесь какой-нибудь столик можно откидной придумать будет мне. Я с ноутбуком могу сидеть, классно, все комфортно работать. Здесь я размещу какой-то кухонный, кухонно-бытовую зону столики. Также оставлю кресло одноповоротное. Вот, а все, что, все мои личные вещи где-то будут распихнуты по углам. Ну, единственный минус, что когда будет закрыто, получается... Когда будет диван сложен, он где-то перекроет половину окна. Вот, то есть как бы этот низ он будет перекрыт. Но, в принципе, тут, ну, что, когда я еду, я все равно в эти окна не смотрю, к сожалению. А, а вентиляционное окно, ну, оно будет, в принципе, в доступе всегда. Его, может, можно будет открыть, либо там закрыть. Вот. Так что, вот такие вот у меня пока мысли. Ну, а здесь вот так вот будет при входе, получается. Если с этой стороны этого кресла не будет, мы сюда заходим. Тут сразу стоит диван. Можно плюхнуться на диван. Можно будет сесть на то кресло. Посмотрим, как его можно будет переделать. Может вообще два этих кресла не будет. Останется только диван и кухонная зона. Но это все зависит от того, смогу ли я найти кухонный блок или придется мне его делать самому, но вот как-то так дальше еще придумаю, буду вам рассказывать как-то подустал я ребята уже немножко доливает лень, еще погода такая не очень хорошая мне просто вообще хочется спать и, вот, и не знаешь как ставить вообще что-то делать с Димоном, ездились ездили сегодня целый день, крутились. Сейчас будем начинать пытаться вариваться. Где, -где, -где вот здесь. Будем, наверное, пяти места прорабатывать. Ну и по ходу дела, что не лень, буду показывать вам, как это у нас происходит. И еще будет красиво.